Уважаемые друзья, в этот прекрасный вечер я хотел бы поздравить вас с наступающим Новым Годом. Сегодня главной целью нашей команды является реализация значимых проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. В планах на 2023 год добиться еще больших успехов. По проекту «Город лес» мы получили патенты в более чем 10 странах мира, в том числе США и Японии. Наш офис посетило высочайшее руководство Дубай. Мы подписали договор с вьетнамской компанией. Отбросив все сомнения, с еще большим энтузиазмом мы будем двигаться в будущее. Мы одна команда. Желаю вам ставить перед собой настоящие цели, добиваться их и быть счастливыми. С наступающим Новым Годом!